Всем привет, зрители, подписчики канала Zero One. С вами Н Никита. Ладно. Нет. Сегодня мы играем в Рим Ну ладно, не, на самом деле с вами Веном и Грифансен, да, как обычно. Да, Ничего не изменилось. Да, к сожалению, Гриффинсон также все. Да, смотрю, проблемы у него огромные, наверное. Ну да. Ну стало получше, конечно, но типа все равно хреново. Да, репроцитает, от свебы. Я не буду произносить это слово. Свебы, съебывают. Да, Ну, ладно, я сейчас хожу. Давайте идем. Пополняем армию в Тулефурде. Так, у меня запись-то идет. Да, идет, слава богу. Так, сейчас я войска перекину. наконец Колдам. Олды тут. на месте. месте. Yeah. Yeah. Yeah. Сейчас я... У меня 10 тысяч золота. Блин. Я вот Можешь мне отправить? Да мне надо куда-то тратить. Гуманитарная помощь. Надо тратить в... в этот совет, в Сенат. Закидывать деньги надо. Mm. Платить, Понял. чтобы они не бунтовали. Ну тогда я буду, наверное, отблотить тестов в атаку. Впечатление другого персонажа, используя обаяние и талант. А, впечатлите другого персонажа. Инициатор. Так, у меня... Моя жена, я смотрю, пьет там со всякими странными людьми, там занимается чем-то с ними непонятно чем. Короче, какая-то да. блудница оказалась мне, Жена. Да, это как стих... стихотворение Есенина. А, требует Батя. внимания. Вот что. Я, я понял, в чем мне, мне хотели, чтобы я более внимание. Вот чувак говорит, осквернение храма. Один глупец был застигнут за осквернением храма Юпитера. Такое преступление не может остаться безнаказанным. Требует принять решение. Минус 5% процентов влияния. Фига, ты тоже почти дошел до, до Северного моря. Фига, так, ты быстрый. Секунду. Откупиться от храма. Щедрое пожертвование на нужный храм поможет решить проблем. Выдать его лужицам. То есть Юпитер решает его судьбу. Наказать его самостоятельно. Заслужить расположение богов, наказать на частиц Давай я сам накажу. На пику его посажу. Или точнее я ему предложу Могов. тебе пить. Одну такую, а другую такую. Точенную, короче, он выберет. Куда он сам сядет, а куда маму посадит. Посмотрим, что он примет такое решение. Так. В у меня тут олды качнулись уже конкретно. Надо улучшать армию. Водушевить, сплотить ряды, короче, тут <coughs> всяких бафов целую кучу надавал. А, так, а, у меня еще есть дипломатия точно. Может, тут опять торговать хочется, да? Ну и цены, естественно, отказываются. А, Кимбри, Какие-то чуваки, которые на севере на самом находятся. Они готовы с ним торговать. И дальше мне дадут деньги за это. Может а ты смотри, не хочет давать деньги. Mm -hmm. Ты что-то берега покупала, женщина. Они требуют от меня деньги. Вы чё, смеетесь? <свят> а трима требует деньги. Вы это не навязывайтесь а, то, что не сможете осилить. Да. <свят> не, давай тысячу золота и все, баба. Отвергал мое предложение, ну ты вообще охренела. Ладно, давай 500 денег, так и быть, я согласен Она отвергла... Ладно, просто торговлю <соспит> Согласна Странное было очень... действие Так, так мне что-то сделать с пищей Потому что это не, не дело. <кх> минус 5 пищи ну, голодный год, Голодомор у вас там свой местный появился. Да. Ну да. Просто твой правитель это любит морить голодом своих подчиненных. Нас ну, он жжет как. Как сказать, Ты дурак или ви... храбрец, а может <марон>. безумец? Но говоря, я послушаю. Ты какая-то это, тупая, я бы хотел сказать, какая-то. Тупая сволочь. Типа эсты это сраны. Какая-то там <свят> дура Си, которая не понимает смысла торговли. Ну вот если ты мне поможешь э, разбить армию бой, я смогу захватить две провинции эти. <свят> хорошо говорится. Да по Вотростаку проблема вот в чем. <свят> качнутых. Но пока что у меня только в Гали две армии, побитые не ларик, пока еще. Ну да, только если наемника возьму, его разобью. Потому что у меня тут еще нервы на, на так сказать, очереди. Я бы хотел их разбить. Ну ладно, посмотрим. Понял. Так, надо будет лазучек отправить в землю Ругов. Смотреть, что там у них. Так, себе бы нехватка пищи Но это я знаю. войска нанялись. Отлично. Так, мне тут армия умирает, это мне Да, отлично, нравится. ты решил напасть на бой, у которых два стака войск. Отлично. Ну, я не думал, что там 200 стака войск. Я думал, что там просто полиция у этого товарища. Тогда иди на Истр, наверное, хотя в Истре там тоже сидит так Почти. Гарнизон. Очень большой там. Ну да, тут я согласен с тобой. Поэтому, блин, я даже не знаю, в Кассургиусе то там восстание скоро будет. Ну, что-то делать. Да, Кассургиси будет восстанет, я знаю. Короче, хреново, что у везде все. Ты бы на быстро марш шел, что-то на обычном идешь. Да, ты прав, на самом деле. Вот, добежал, отлично. Mm. Ну Ну, а тогда и... пока, пока что будут сидеть тут. Пока отдыхаем, да, что еще делать. Mm, да, у меня деньги, в принципе, есть, но... Как бы... Военное хозяйство пусть будет. Надо тебе... Войное хозяйство. Надо тебе этих каких-нибудь, не знаю, ругов захватить, потому что у тебя с ними это... одна провинция. И... И Кимбров надо тебя захватить. Кимбров это где? Ну, самые северные чуваки в Дании находятся. Угу. Mm -hmm. Но мне нужно сначала захватить землю ругов да. провинцию. Но вот для начала я тобью Эстов. Может быть, я с ними мир заключу. Ну, да, или Эстов захватит, да, еще сразу. Ну, типа, эстов, там, ты нам захватить еще один. Там три города. Это появится уже другая в Сарматия. Я ну, учу, кимбры, родная кровь. Так, а эстов где? А, вот, вас нашел. А, на их сильнее. они не их с А, я вам денег дам? Давайте я вам дам денег. Ну, к примеру, там 500 монет, вон 600. Хорошо, сколько вы хотите. все деньги вам отдаю за мир. А, ну не хотят, ну ладно. Когда вы получите еще за свою дерзость. Так, как кто там в войсках находится? Кого -у, у эстов? Да. Ммм. У этого там такие же войска, как и у меня, только их до два раза меньше. Че F3, сказать, даже. Ну, в смысле, не конница там? Нет, там такие же, как и у меня войска, в принципе. Блин, у меня армия умирает. Хм. Тут у меня будет пища. Пищи еще минус 2, -мо. мое Что делать-то? умирать <смех> ну да, пока что нужно умирать <смех> точнее придется умирать, да рассердить население mm. а, ну ладно рассерди население <смех> так ну в принципе вот я если Хотя, я не знаю, если нападать на бой, то у него там полтора стака войск есть минимум, даже больше, чем полтора стака. К тому же у него нормальная армия такая. Да ты вот. не сможешь их никак пробить вообще, просто стопудово. Ну, если я одной армии нападу на Истер, а второй на Бубдорге, ну, точнее, я буду играть оборону в... в Обхорде, все, ладно, не буду рисковать пока что. Кажется, но... просто пересижу это время. У вообще мало, армы, тут даже не о чем говорить. Да, пока что я пересижу это время. Подожду, пока мне построится кузница. Так, Анар, ты будешь со мной торговать? Конечно же, не будут торговать, потому что они уроды какие-то. Ретитцы вообще... а? мир с тобой заключит, интересно. Попробуй. Кто? А, летится? Да, да. Летится, летится. Нет, они не будут меры закричать, потому что они идиоты. У нас даже границы не совпадают, но они на меня напали. Не, совпадают как бы, но не может пройти через горы. Ну да. потом он туповат. Зачем он это сделал, не знаю, да. Видимо, он хотел напасть на меня через тебя. Ну как да, ты? только у меня право прохода с ним нет. Поэтому... Ну нет, потом, там. Да. Все, ход. Давай. Сейчас по-любому какая-нибудь херня произойдет, прям чувствую. Ну, я вообще хочу напасть на землю Руковка, как ты говоришь. Надо разведчика отправить к ним для начала. Да, было бы не Объединить эти две армии и напасть на его столицу. Но посмотреть, что там делать сначала. Все-таки это не дело. Три провинции на каком-то... Триумф это за триумф так бы я одну армию увел а, подожди, подожди триумф идет видео блин, что с пищей делать? вообще не знаю Так, как тот триумф то я что то не понял вообще Приятный заход, пища минус 1, пища минус 1, господи, все пища и пища. Короче, Тора. Наш агент Триумф, этот человек продемонстрировал неизгибаемую преданность Риму настоящий герой. Честно, на его славные победы. Точенье хм. роста провинции. А, ну это в принципе пофиг но то, что меня армия умирает, мне это не нравится. Так, ну ладно, ребята, пора вам погибать. черовые варвары mm. похоже он увидел то что кастру здесь не защищен и он хочет на него напасть Инцубры оказались на улице <сих> <сих> так что сохранился не знаю, я не сохранялся. Да. Странно. Да. А, это я, видимо, какие-то клавиши нажал, что-то включение. Ctrl-S. Ну да, наверное. Так. Я-то не могу сохраняться на твоем ходу, по-моему. Да. По да, да, да, отлично. точно. Так. Римская культура. Алтарь Юпитера установлен. Mm -hmm. Инсубры напали на Мидиа-1. На на масили. там ГГ, да. Вот. Либо там бы замес жесткий. Блин, еще фото остался. А, ты так ты Геной захватил? Да. Вот как. А зачем бы я туда этот догион направлял? Просто так смотреть. Ну, вообще, да, там. <coughs> у тебя принципы триарии, которые могут нормально так навалить. Там мощная наверное, да. Только тут, блин, Масилия, Повец который вижу. со мной в мире и в торговом союзе. Пять ходов ну, пусть... не могу расторгать. Ладно, Ну, их могут сейчас уничтожить просто банально. Ну, именно эту, эту провинцию. Ты Там... можешь напасть на и этих. Там Масилия будут... может, да, проиграть битву. Тогда ну, вот так фиг с ними, потому что они про... проиграть битву, ты можешь захватить этот город. Просто да без я пути, и нет. жду этого. Думаешь, я... Не знаю, я вижу. Я поэтому не хочу, чтобы они захватили их. Просто я думаю, ну, если проиграют, тогда будет хреново придется ждать пару ходов. У Василия, в любом случае, тут э, будет уходить из города, потому что тут <laughs> последний ход до капитуляции. Ну да, да, кстати, может. Кстати, они должны, по идее, проиграть, было бы вообще Да, если не цубры, они будут побиты еще, к тому же жесткие такие побиты. Да там они полные бомжи по сравнению с моими войсками, у них там войска Но... бомжи. Ты их легко разобьешь? Да. Поэтому да, так. Это, короче, ГГ будет, скорее всего. Блин, жаль, только два воителя можно. Мне бы сейчас воителя одного отобрать. Могу могу своего отправить. Да. Не думаю, что он будет моих обучать солдат. Точнее, мои солдат его выгонят, скорее всего. Конечно, он такой не нужен. Командир. Проще Одина. Блин, пища минус один, у меня и так пищи нету. Еще и минус один. Слушай, а вот я не знаю, а если я буду. Опа. Слушай, так там у руги нет вообще армии. Кстати. Практически. Так, я, кстати, забыл, что сановники периодически отпадают. Каким образом? Они перестают, короче, добывать деньги. Надо их снова брать. Делать это. Короче, чтобы они деньги добывали. Так, а они должны быть в проинции или как? Они в проинции должны стоять с этой штукой, там, Денежки они должны добывать. С активируем. <мит> <мит> <мит> <мит> я, я вообще ничего не экспортирую с своей стороны. <мит> <Броночко>. <мит> в <фолью. мит> Только импорт. <къем> Блин, потери вообще, конечно. Из-за пищи этой гребаной. Вообще, порядок заход, ну вот это, этот хорошо. Так. Ну, нужно двигаться на руках этих, я думаю. Подвигаться к границам. Потихоньку. Так. Ну, пока что бой меня не планирует нападать. Это радует. Да как я сделаю? Ага, тут не дойду, да? Ладно, но ускори на марш лети быстрее. Димис в одну армию больше. Наоборот, наоборот. Врот, наоборот, наоборот. А, Какого? не могу, да. Черт. Кого там не А, да блин, время так и понятно сделано. Ну ладно. Обедение Все у меня с таковойск... Да, Стак у меня есть теперь. О. Сейчас я их ляни сделаю. А, Какие-то фрезы, ну ладно. Так, теперь могу соединить еще одну. Так, теперь у меня есть полноценный стак войск, от я могу разбить Ругов, в принципе, через ход. Примерно. Так, отлично, да, эта армия будет двигаться... Точнее, мой царь двигается в Аскаукалис. У Эстов тут каких-то два агента, которые меня напрягают немного. Ну ладно. Так. Ну... Смотри, Роща, Роща Тора, стоп. Вообще порядок заход. Так, сейчас я, наверное, скоро отойду, если что. Да? Окей. Если что, перерывем. Все. Угу. Так, короче, Тора, ну... Мне нужны войска, поэтому я уже Рощаводина построю. У нас стоит 1900 монет. Кузницы скоро построятся. Отлично, отлично. Так, а ты возвращаешься в эту провинцию? Да, мне нужен воитель. Мне нужен воитель. Мне нужен воитель. Пусть обучает нашу армию. дает им бафы. Различные. Так, тогда этот, пусть двигается и возучик сюда. Смотрит за этой армией. М. А Слеб вообще, точнее, Слеб, а бой с кем-то воюет? Нет, он ни с кем не воюет. Но у него есть союзник аравийский. Это, несомненно, плохо. Ну ладно, у нас пока что есть время напасть на... На Ругов. Ладно, ладно, ладно, решаем ход. Алло Да, да. Здравствуйте, Здесь... что ты Нет, сейчас не ливну. Ну, теперь мне хотя бы используем ценность на войск. Отлично, которые... работа которую я могу разбить уже пора вам умирать о, так или подожди-ка. блин ну наскоро на марш гены, у -у -у. гены гены разбить так ладно умрите трусы вот это там гай так ну что я думаю надо сыграть битву потому что тут во-первых о кстати у них царица <реш> просто царица. <реш> просто по любому надо атаковать пока типа это не в царице, хочу ее посадить на пику свою я все понял, о чем Но я ну, одни, одни место Одним местом. пускай легион во имя вены порезвится так, ладно, мы играем автобой потому что конченое сохранение слетает постоянно поэтому надо придется автобоем выигрывать хотя писец как я не хочу автобой играть ладно, придется ну... Но... Конечно, оккупируем. Повышение рангов всяких, да, понятно. Так. Конфедерация кельтов. Какая-то новая появилась. Доход от рабов. Отлично. Слышишь? Да, да. Конфедерация кельтов появилась, какая-то новая фракция. Ну, видимо, объединились чуваки вместе, что я могу сказать. Ну, на! Да. Как я понял. Провинция под контролем. Риму не нужны никакие конфедерации. Всех их сожгем. Конфедерация сраная. А у меня это галя захвачена, Отлично. Теперь меня только отделяет конфедерация... А, конфедерация кельтов это... Провин... Охрененно, Precis. конечно. Это ретицы, которые объявили все конфедерации кельтов. Отлично, отлично. Это, наверное, последний, кто из кельтов остался, я так понимаю. Кельтов, Похоже на то. кельтов больше не осталось. Мы-то германцы. Да, вы другая вообще культура. Так, ну-ка, а что ретицы, мы с ними давно так были? Слушайте. Ну да, я с ними воюю, кстати. Ретейцы, как у вас там дела с торговлей? А, вы можете со мной расторгнуть торговое соглашение, отлично. Ну, если все будет нормально, я на них нападу тогда, Потому что... Банды... Там их стак есть? Да это бомжи полные. <сак> все, мурот. Ну, у тебя там побита армия, поэтому я бы не стал по прошлому дать. Да херст, всех убьем. Хм... <сак> Так, не посмотри бы, что там у них за армия, ну ладно пока, к сожалению не видно. То у меня пока там идет воитель долго бежать будет. Текс, текс, текс. Что тут у нас? У нас тут увеличение доходов дом ювелира. Дом ювелира. Астера Не знаю, давайте построим вот это. А, в Тулифорде у меня все отлично. Мы можем нанимать принципов. А улучшать мы войска можем? Улучшить невозможно. А-а-а. Их можно переобучить, короче, уже там только в, в легионерах обычных, по-моему, этих гастатов. К сожалению. Mm -hmm. Поэтому придется их всех объединить, наверное. Давайте объединяем, потому что мне сейчас уже гастаты как-то нахрен нужны. Они уже помощи, по по-сути, полные. Против современной армии воевать они не могут. Так что объединяем. Алды, к сожалению, идут объединяться. Нанимаем еще принципов. Так, этих чуваков мы тоже левис распускаем. Белитов точно нет. Хотя нет, билитов. тут тоже на самом деле не нанимать, лучше нанять поницу водку. По-любому. Нам нужно всадники, нам нужны всадники. Так, ну я пойду на нервив нападать, ты не против там. Не претендуешь а на их. Нервы. <с accent> нерви. Не-не-не, я пока что только на... наругов претендую. Потому что нерви.. они ко мне плохо относятся. За это они поплатятся. Угу. Да, у нас нет никакой торговли, пусть они не торговать не очень берут желанием. Так что они будут уничтожены. А там, кстати, какие-то барбары захватили на Земли. Гетто. Тило. Mm. Тило. Вижу. От Тила? Ну, нет. Это Тило. От сила, да. готов со мной торговать, причем даже очень хочется. Ну, раз ты хочешь, тысячу золота на стол. Отлично. Мои деньги. Ты же экономика лучше, чем у бота. Ну, нет, наверное. Типа да, неплохая. Да, они такие, если тупые, готовые мне деньги давать просто за то, что торговать. Почему бы не воспользоваться таким шансом. Так, ладно, я думаю, надо заканчивать ход, я вроде так-то все сделал. Ты там, походи, наверное, и закончим наконец-то эту стра страдательную серию, блин, уже одну серию, записываем. Ну да, сейчас я попробую на напасть на этот, на ругов, на руги, точнее. Под ну это вот, да. Блин, я за ход не дойду до наругов этих. В любом М случае. Да, они там уже и армию вернулись свою. Mm -hmm. Я вот даже думаю, как не поступить-то. У okay, тебя и армия вся побитая. Ну no, да, у армия умирает из-за того, что у меня пищи нету okay. Я даже не знаю, что у меня. Классно. Только построил кузницу. Mm да, у меня всего одна пища, кстати. На минус 6. Жесть. И у меня скоро будет тоже, по-моему, минус пищи. Эээ, а, блин. Да уж. Нет, там нет. А ко мне идут. Нет. Они что, придут когда нибудь к тебе? Вон, и месты стоят за городом моего. Ч-то -то они уж там полгода, по-моему, стоят. Они вернулись. Ага. -а -а. Так, девушки тогда. -то ну ты боителя пошли, что-нибудь. Убей их. Ну не хватит хода. Нет, у тебя воитель стоит около города. Нет, не мой воитель. А, это не твой? Лол. У них женщина-воитель? Да. Что с этой игрой не так, блин? Половина героев здесь, это женщины. Блин, я даже не знаю, как мне сделать. Но... В принципе, вот если у него там армии нету в бой, Ну, хотя она у него есть, конечно. Безусловно. Блин, вот... Из с должной нет. Так, слушай, Это... я сейчас Гену, скорее всего, потеряю. Блин. Наверное. Скорее Чего? всего, да. Ааа, блин. Ну там была же армия этого мудака. Он сейчас возьмет, захватит Гену рядышком. Стояла армия. Да. Ну ладно, давай посмотрим, когда ходим. начнется... Я позапять буду нападать. Блин, не знаю, сносить ли мне зал собрания и все военные постройки. Жалко все-таки. Ну, какие-то придется снести, у тебя там жрабы нет. Угу. Mm -hmm. Ну ладно, слышу тогда, что ж тут. Ой. Снести Что ж делать-то? Тебе, yeah, в... Тебе зачем в косовке все военные здания, мне интересно? Ну, я хотел сделать как это военное поселение, чтобы двигаться дальше. Ну, наверное. Ну, ты в одном городе держись, зачем? Все там -то. У тебя на севере сейчас война будет. Ну, тогда я на него двигаюсь. Хотя не знаю, захочу ли я его этой армии. На побитая. Да, нет, скорее всего, я думаю. Ну, ты там можешь, конечно, два военачальника послать, типа. Может, воен... наемников нанять. Ну, да, кстати, могу наемников взять. Что ладно, я буду двигаться на него. Пока что ему войну объявлять не буду. Логично. Ну не знаю, тут челесы идут. Не знаю, отправить генерала. Хотя тут 40 человек всего лишь. К тому же это царь. Жалко будет. Я вообще не знаю, что тебе советовать. Ой, блин, я насколько на маршу к генерал пошел. Минус а -а -а. генерал, скорее всего, будет. Это спорю, так оказывается. Ну, ладно, не минус генерал, то что ты пока не боюсь. А вот наемников? А, ну, на следующий ход буду нанимать наемников уже. Ну, да, конечно, смысл сейчас. Так, упор диван окей. Так, здесь мне нужно генерал прокачать. Тогда ему тут наверное, авторитет. На да, экономист пусть будет. А, это не генерал, это... Это... С этот сановник точно ну, разрешаем ход наверное. давай <coughs> минус город у меня будет сейчас или минус игра даже сейчас сразу опять рассинхрон <coughs> по-любому договор о на нападение. что? Кто? как вас Масилия? серьезно, кто вы такие вообще? Только ты их город схватил. Чила хочет от меня деньги получить за договорные нападение, вы что, охренели? У тебя то же самое было в компании за Египет. Ты это... Вайну тебя объявляю, тебя. А, не могу объявить, окей, мы торгуем с ним. Ладно, иди тогда в жопу просто. Я тебя сотрапи, я хочу, чтобы ты стал. Ну, тут ГГ. Напали все таки Да. У то город. А у тебя гарнизон нету. А там гарнизон побит еще. Да, у меня там... Все ГГ. Да... Охеренно. Какие-то бомжи взяли, захватили мой город. Фиг с ними, ладно. Ну, да, зачем ты тогда это сильно бежал? Прям на север надо было хоть немножко осладить трахани. Именно. Ну, если там будет все равно... О, он из города свалил, прекрасно. Но ну, он думает, что ты не вернешься, наверное. Я так думаю. Нет, я говорю пророков они из города свалили. А. Я возле его города стою, он свалил. Нормально. Ну, он освободил территорию, знает кто то король. Кто то царь. Вау, у меня 6 тысяч? Откуда? А, я с здание. У меня 6 тысяч прикинь. И у меня пища положительно. Слушай, все, мы живем. Мы живем. А, кстати, эти инсубры, они поперлись, зачем-то на массивю напали и сдохли от нее. Отлично. ГГ. Что-то вообще какие-то странные чуваки. Город был пустой, у меня там 0 отряда. Он взял почему-то, пошел, убился. Защищенный город. Логично все. Самоубийство. Левло. Надо его играть. Тактический план какой-то был, видимо, Петровный. Хитрожопый, да. Так, ну, блин, Косурги семья будет восстануть через два хода, но... Поэтому нужно что-то делать с... В общем, Нифига, там войска. Уритийцев этих... Ну, нет, я, наверное, конечно, нападать на такую армию не буду. Я вижу, там у него мечники опять короткие, мечи эти сраные. Нет, короткие Слушай, я, за... я забыл, как посмотреть, сколько у меня гарнизона. Ну, они побиты или, или нет? Наводишь на стену, где у тебя стена внизу, значок. Ну, я навел. Ну, там у тебя показано, сколько людей. А есть, ну, сколько на... нет. Нет, мне не показывает. Должно показывать. Она у меня в кстати, сделана. Боевый интерфейс. М. Странно. Ну ладно. <coughs> Просто если вдруг на мой стрельц нападут, то я смогу ее зачистить. Кельтские застречки, союзная кельтская конница. Нет, кельты нахер пускай. Мне нужна моя топовая пехота. Короче, захватываем просто ругов без потери практически. Да. А я сейчас возьму, перехвачу кое-кого. На полу слове. И идите сюда, к папочке. Ну. Вот он прихватит. Я битву играть теперь не буду, наверное. Пока не буду вынужден это сделать. да кого, кого, нервив. А, вижу. Они попали в засаду. Так, э, мы нападаем дальше на нервиев, короче. Че тормозить? Идите сюда. К папочке. Все, просто минус. Ну и все, умрите. Э, они убежали. Два ну, отряда убежал. Скоты. Так, ладно, мы объединяем дальше гастатов. Эх, такие были классные ребята. кто нерви не Нет, Ага, Там у него блин восстание, ё па налево. Я не увидел, что у него восстание в провинции идет. Зачем я напал тогда? Да. Так, они смогут заходить Хотя можно было бы пойти в Багакум какой-то там внизу есть. Можно было бы его хватануть. Типа, до него долго идти. Ну, я на, на этом ходу захвачу земли ругов наконец-то. Так, на этом ходу мы закончим данную серию, я думаю. Да, она же так долго идет. Поэтому, право на этом заканчивать. Ладно, ребят, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и ладно, Но там, мой моему и не подписываться. В общем, сами знаете, да. что делать. Потому что Веном умер, да, все дела. Ну да. Ну, в данном прохождении, конечно, наоборот получается. Вен вернулся, да? Вен вернулся, и Гриффинсон умер. Ну ладно. Короче, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока, удачи. Пока-пока.